Илья Плотников, Максим ага. Плотников С из студии Доберман. Будем показывать, как фотографировать всякие предметные вещи красиво. рекламные предметная фотографии. Если какие-нибудь будут вопросы, ну, наверное, поднимайте руку. Мы сразу будем отвечать. Это наш самый первый мастер-класс. Поэтому было бы очень здорово, если какие-нибудь замечания, критику нам бы вы в итоге прислали. Там на почту или куда-то, но мы в конце покажем, куда. Ну, в общем-то, и все. Если будут какие-то вопросы, по ходу обращайтесь, и будем рассказывать. У всех, наверное, уровни разные, поэтому мы расскажем о каких-то совсем, может быть, базовых вещах. Ну, так, коротко, чтобы любой мог взять и потом сразу начать фотографировать. Настройки фотика. В студии, к счастью, можно о настройках вообще не думать. Самое главное выполнить два условия. Сейчас покажу, какие... Почему-то не могу поменять выдержку. Вот. А, вот, все. Выдержка должна быть минимальной, на которой камера синхронизируется с источниками, чтобы как можно меньше всякого света э, участвовал в экспозиции. У разных источников это обычно разные значения, но где-то в районе 1,250, 1,160. Вот я, например, ставлю одну 500 секунды. Мы пробуем сделать фотографию. Вот, то, что мы здесь видим, это затвор еще закрывает матрицу. Получается, что источник срабатывает не в этом промежутке, не в одной пятисотой секунды, он просто не успевает. Поэтому вместо одной пятисотой пробую сделать одну четырехсотую. Тоже недостаточно, одна двухсот пятидесятая. Судя по всему все отлично. Сейчас еще пробую на всякий случай одну 160-ю, не одну двухсотую, посмотреть, будет ли какая-нибудь какая-нибудь разница. Мы сравним две последние фотки. Да, вот тут еще внизу вылазила полоса затвора. На одной двухсотую ее уже не видно. Значит, оставляем одну двухсотую. Это минимизирует всякую лишнюю засветку, особенно днем, если солнечный свет иногда очень яркий и на 1,60 его может быть видно. Поэтому вот минимальную возможную ее и оставляем. Теперь диафрагма. Как обычно хочется глубину резкости как можно больше. Первое желание поставить минимальную диафрагму для этого. 1,22, 1,32. Но этого делать нельзя из-за не помню чего, то ли интерференция, то ли что-то, на каких-то минимальных значениях диафрагмы вся фотка получается размытая. Если увеличить на 100%, она вся получается размазанная. Вот конкретно на Кэноне где-то одна, ой, 11 или 13 диафрагма, она еще дает нормальную резкую фотку. Глубина резкости, конечно, меньше, чем на 1 2 Но... Зато там, где резко, там резко. Ну вот и все, и останавливаемся на 1,2 выдержке и 13 диафрагме. И вот это, в принципе, стандартные студийные настройки на все случаи жизни. Это зависит от объектива, где это назначение диафрагмы? Бывает 3,5 до 32? Да, бывает до 32. На, зависит от камеры да, только от камеры от матрицы, от размера ее от размера вот этих элементиков матрицы там каждого пикселя но в среднем где-то 11-13 еще нормально, на 16 уже получается все размытое я не думаю, что здесь будет видно, если мы сделаем но самому можно будет проверить поставить минимальную приблизить, прям будет видно, что все чуть-чуть такое размытое, нечеткое в целом Потом такая штука, фокусное расстояние. Есть такое заблуждение, что перспектива зависит от фокусного расстояния. Чем меньше фокусное расстояние, тем больше перспектива. Чем больше фокусное расстояние, тем меньше перспектива. Но это не так. Сейчас мы это покажем. Вот, например, фотография. С фокусным расстоянием 105 миллиметров. Вроде как минимальная перспектива. А это 24 миллиметра. Казалось бы, шире угол и перспектива изменилась. А как выйти в этот? Просто приблизить можно. В общий режим. Но если взять теперь. И еще кропнуть хочу. Если взять вторую фотку, снятую с 24 миллиметрами и откропить ее. Как переключаться вот и теперь сравнить получится что колонка выглядит абсолютно одинаково что на 105 миллиметров что на 24 единственное что мы меняем это угол захвата а вот от чего действительно зависит перспектива так это от расстояния до объекта и это в принципе единственное от чего она как раз таки зависит Поэтому, если снять что-то издалека, так, что-то не хочет, говорит, бизи. Сейчас, в принципе, будет то же самое. А ага, кропит автоматом Я наверное, можно правой кнопкой кликнуть обычно да, а сохранят, а то, чтобы... mm -hmm. да вот 105 пять мм миллиметров с этого расстояния а потом если подойти ближе Не изменить фокусное расстояние на где-то 30, пытаясь сохранить ту же самую композицию. То получается совсем другое дело. Вот эта разница в где-то, наверное, один метр, чуть поменьше. Такое фокусное расстояние часто в рекламе используют для того, чтобы показать, насколько предмет солидный. Может, большая перспектива, она всегда добавляет такого ощущения огромности и важности продукта. 24 мм – это, конечно, крайний случай, но вот в районе 50 если сделать, то должно получиться самое оно. Ну да. И это, в принципе, самая распространенная как раз промежуток 40-50-60 миллиметров на 35 миллиметровых камерах. там На среднем формате будут другие значения, на крупно матрицах другие, но если брать полноформат на 35 миллиметров то вот где-то в районе от 40 до 70 используется процент, наверное, 90 рекламы. Ну и, в принципе, все. Это вот такое короткое вступление для тех, кто был знаком вообще с фотографией. А сейчас мы как раз перейдем уже к следующей части, и Макс расскажет как снимать не глянцевые объекты? Mm -hmm. Что, работать? В рекламной съемке часто бывает. Такое условное деление съемка матовых или глянцевых объектов. Глянцевые объекты это всякие бутылки, матовые объекты что-то типа вот этой колонки. У обоих этих вещей, как бы класса вещей, есть свои особенности съемки. Эти надо снимать так, эти надо снимать иначе. Обусловлено это тем, что как бы раз, разный, разным характером этих поверхностей. Матовый матовая поверхность в чем ее особенность в том что она отражает свет диффузно лучи света которые падают на нее параллельно расходятся в разные стороны после этого то есть если на глянцевую поверхность свет упал вот так он отразился там под таким же углом в обратную сторону ушел ровно эффект оптический визуальный который мы наблюдаем состоит в том что например источник света который освещает, глянцевый объект отражается в нем так же, как он есть. Квадратный софтбокс, мы увидим квадратный блик. Матовая же поверхность, она рассеивает, она как бы глушит этот свет, уменьшает яркость и одновременно распределяет его по поверхности, ты с какой стороны не смотришь, а она будет равномерная. Также мы условно приравниваем к матовым поверхностям, ну, теоретически, вот матовая поверхность, это поверхность, которая имеет шероховатость и сравнимой длиной волны света. То есть но для нас это ну, физика не столь существенна. Для нас важно то, например, как вот на этой колонке нет таких микрошероховатостей, да, но на ней есть фактура, которая все-таки как-то свет рассеивает, и при этом ну, частично она где-то в каких-то местах отражает наш источник света. Про глянцевые поверхности Илья будет дальше рассказывать, про бутылку. Но там суть такая, что, чтобы выявить ее форму, нужно так источник света располагать, чтобы он отразился в нем так, чтобы показать эту форму. С матовыми поверхностями или с фактурными, текстурными, немножко по-другому дело обстоит. Там надо источник света располагать так, чтобы выявить эту фактуру, во-первых, а во-вторых, создать контраст между разными поверхностями. Ну, он может быть не такой квадратный, как колонка, там более сложная форма. Но мы должны увидеть эту часть темной, там эту светлый, то есть таким образом форма выявляется. И мы должны увидеть поверхность. Иначе, ну, какой смысл фактурной поверхности, если, например, мы не видим этой фактуры? Так вот, лучший способ убить фактуру на объекте – это… Ну, Часто тогда бывает, что кажется, что там объект стоит, вот тебе его надо осветить спереди. Если ты его освещаешь спереди, собственно говоря, ты эту фактуру тем и прибьешь, потому что свет идет со стороны камеры, и он все эти... все эти... ее шероховатости будет освещать одинаково. Я наверное, выключу. даже вот Не, не будет теней, ну так, условно представьте, там нарисовать не на чем. Ну там поверхность какая-то вот такая, да, там с какими-то вмятостями, там выступами. Ты светишь отсюда, и, собственно говоря, они все освещаются равномерно. Так, короче, дай-ка сейчас... Ну вот будем считать вот переднюю часть, да, например. Или нет, давай боковую, стоп. Да. Вот, вот эта боковая часть наша, да, То есть там не в той дырке есть, они просто темные получаются сами по себе. Вот, ну то есть свет идет спереди, да, и он как бы плоско забивает все вот эти ее особенности, чтобы нам их увидеть, действительно, нам нужно располагать источник света таким образом, посмотри, там что-нибудь не снес, чтобы он шел по касательной. Примерно долж, ну, должна такая ситуация создаться, да, что свет падает на нашу фактурную поверхность и под тем же углом отражается в объектив. Позырь пока в этот самый, что он там встал. Нет, ну его видно ли там вообще? Вот, таким образом, где-то он у нас, во-первых, эти вот пупырышки, которые есть, сейчас срезка чуть нет, они отбрасывают тень, которую мы теперь видим. А что срезка, что хрень какая-то? просто так отображает на город, на самом деле есть все. Да. Тут, короче, есть небольшой глюк, что этот проектор, он не дает такой четкости, как на экране, просто тяжело увидеть. Вот, ну, я надеюсь, видно, то, что вот это все зерно, оно как раз именно в этой ситуации начинает проявляться. Это касается любой поверхности такого же свойства, там, ну, обычно это кожа какая-нибудь, например, что-то такое, ну, любая, там, любой материал. В принципе, любой да это то что касаемо фактуры да например сейчас попробуем что-то посложнее взять тут вот у вас какие-то есть штуки по разному что если под разными углами ставить этот цвет, то фактура будет выявляться в большей или в меньшей степени, можно попробовать от самого крайнего случая, вот такого, тупим, двигай дальше. еще разок. Это да, вправо Да, Как ее листать? Откуда, где мы начали. Ну вот видно, да, здесь вот, вот разница, вот здесь она как бы характерна. Чем мы дальше двигаем, тем мы этот контраст убиваем все сильнее. Видно, да? Короче, вот этот инстинкт освещения спереди, в общем-то, это первое, что надо побороть. Потому что на самом деле первое, надо практически любой объект попытаться осветить сзади. И посмотреть, что нам даст контровой свет. Вот Это что касаемо фактуры, но в принципе вот оно действует также и на, как бы, на выявление формы. Сейчас я просто попробую вот это поставить. Джостик Двинь назад, Люк. Какое? Ну, ну вот, какие-то части. Ну, и так как бы сейчас свет совсем не ставим, просто смысл такой, что у нас есть контраст между боковой частью и передней частью. Это как бы начало, да, с чего мы начинаем работать. В принципе, он достаточно сложной формы. Поэтому тут, тут может, кстати, и спереди получиться, потому что Ну вот тут уже меньше виден объем, но все он виден. Вот если бы сейчас это был глянцевый объект, то его сфотографировать будет вообще трудно, потому что в нем бы вот этот свет сейчас размазался по нему, да, а если бы он был глянцевый, мы бы видели вот здесь там один тоненький блечок, вот отразился бы софтбокс, а остальное было бы все черное. То есть ничего бы мы там не увидели, надо использовать там какие-то другие вещи. А что покажем? Да не, времени нет. На что, мы сейчас там с бутылкой заморочимся. В общем, если мы фотографируем конкретно вот этот камбарь, да, вот у нас есть три поверхности, которые мы увидим: верхняя, боковая и передняя. Давайте мы ставите. Двумя? Ну да, давай. Передняя и боковая. Чтобы нам нормально его отснять мы должны использовать источник света, который отработает эту часть, вот в этом смысле отражаясь, и второй. Мы это уже видели. По идее это... который также покасательный, сработает у нас с передней части. Все правильно? Mm -hmm. Получается, что вообще странная ситуация. Казалось бы, надо светить на предмет переда, чтобы его светить, а мы при этом берем и светим ее сзади обоими источниками, особенно вот эти. А вот их получается красиво. Такая странная логика. Да, это вот что касаемо матовых и фактурных поверхностей. В общем, ну как бы стоит задача сфоткать что-то фактурное, свети сзади. Это... Ошибка, в общем-то, она не, то, не, то, не только для начинающих характерна. Она, ей часто грешат, например, фотографы, которые людей снимают. Потому что человек как бы не предмет там. Там какие-то, ну, несколько другие законы действуют. То есть, например, мы когда вот жили в Нью-Йорке, там жили в студии одной. В общем, там фотограф, там крутой чувак, он снимает клипы какие-то там у него там всякие там звезды там в этой студии снимают он сам людей снимает а, то есть ну такой человек в теме скажем тогда снимает людей там в ретро стиле в голливудском один раз я смотрю он взялся там какую-то предметку снимать ну не знаю зачем там ему понадобилось то есть он снимал какие-то а там есть какая-то контора, которая делает ремни для гитары какие-то кастомные. Ну, вот, на чем электрогитары вешаются, там какие-то такие они понтовые все. Вот он тоже его вывесил и по, по своей привычке снимает вот, например, спереди. Я подхожу, говорю, Джоу, что ты делаешь, в общем-то, это совсем как бы не, не то, что нужно делать. Он говорит, а как? Я говорю, ну ты свети не спереди, ты свети там сбоку, сзади. Он говорит, как так? Ты хочешь сфотографировать этот объект, а светишь на него сзади или сбоку? Ну, я говорю, ну, вот ты хочешь увидеть фактуру, свети вот сбоку. То есть такая логика, как бы, не знаю, там, не, я как говорю, не, не только начинающий характерно, для, для начинающих, но иногда вот люди так вот натыкаются на эти вещи. Вот, А ну, то, что касаемо глянцевых, там история другая. Вот сейчас Илья будет показывать, как снимать бутылку пива. Это, короче, как бы была теория, тут нам не... Никто не хотел там снять красивый этот комбик. Ну, хотел, но времени нет. То, то есть это чисто теория. Вот. А с бутылкой, ну как бы время ограничено. С бутылкой, во-первых, мы постараемся получить красивую фотку. Во-вторых, вот, вот этот момент тоже будет освещен как с помощью блика отражение софтбокса будет формироваться поверхность. Ну то есть выявляться, скажем так, форма ее. Вот, ну, в общем... -то. Я на всякий случай для закрепления эффекта повторю еще два самых главных правила съемки, вообще в любой съемке рекламной. Показать форму объекта и показать фактуру. Фактура показывается выставлением света по касательной поверхности, а форма показывается максимальной, максимальным контрастом между светлыми частями и темными частями. И в принципе, когда нормальная схема света выстроена, ну вот даже такая, потом уже любой объект можно ставить абсолютно, и он уже должен получиться довольно неплохо. Ну вот это еще плохо. Но если сейчас поставить, например, этот еще поконтрастнее. Кстати, еще одно правило такое неплохое. Всегда начинать с одного источника света. Потому что когда они все наслаиваются друг на друга, то непонятно, в чем ошибка и что не так. Что пошло не так? Вот, может быть, еще все равно слишком... Не, это вообще... Слишком широкий блик. может быть, лучше, например, сделать его еще поуже. И посильнее... А, это... На минимуме. Окей, okay. это да. Я выключаю. выключил. а вы Просто зад Ну, давай. Да, я его вообще выключу. Нет. нас без него там основной, чувак? Тогда отверну его. Сейчас я вообще выключаю задний источник. Ну, точнее, не выключаю, а поворачиваю в бок, чтобы он особо ни на что не влиял. Вот, получается уже одна симпатичная грань, светлая, к тому же отлично выявляющая форму. Теперь остается только добавить второй источник, куда-нибудь сбоку. Опять же, не спереди, а сбоку. И... Посмотреть, что получится. Ну вот, в принципе, и да. Ну, короче, я не держался все-таки, вот решил сделать красивую форму. Вот как бы смысл, логика вот была такая, да? Все это действие. Показана фактура поверхности, показан объем. И, в общем-то, все. На этом можно уже закончить. И не всегда не помешает подвигать чуть-чуть свет влево, вправо, посмотреть, как объем меняется. Ну да. Так, теперь глянцы. Вот с глянцевыми проблема в том, ну не то чтобы проблема, сложность в том, что фотографирую глянцевый объект, но по сути фотографируем не этот объект, а отражение в нем. Опять же. Весь свет надо выключить и начать с одного какого-нибудь источника. Блин, это все равно будет светить, да? Какого? Он единственный светит первым. Угу. Как там вот это воткнуть-то, чтобы он не мешал. Вот я поставил бутылку спереди, сбоку софтбокс, Пытаюсь сделать фотографию. А получается. А получается какой-то ужас. Сейчас, кстати, надо поменять композицию. Да, вот все, кстати, что касается съемки пива, виски, водки, любых бутылок. Вот это правило насчет. 35-50 мм работает особенно хорошо для того, чтобы показать объем. А высоту съемки лучше выбирать где-то, ну вот, наверное, поверхней части этикетки, может быть, поверхней части логотипа. Сейчас покажу почему. Сейчас я взял точку пониже, еще криво получилось, и дно вышло плоским. Чтобы показать лучший объем бутылки, нужно донышко сделать круглым, чтобы оно снизу было. А для этого нужно поднять камеру как раз вот где-то на уровень логотипа, может чуть повыше. Расстояние, вот я ставлю 50 и двигаюсь поближе. И сейчас вот дно будет покруглее. И симпатичней Еще сейчас не видно одной вещи, но бутылку надо всегда ставить на самый край, иначе в дне там начинаются. Я души, я вернусь, чтобы... задевать, тебе, надо вот, так, вот Я сразу же буду садиться. Вот это задевает. Да, я ногой задерживаю. Этим... Вот здесь все будет преломляться. Задняя часть стола, любой поверхности, она вся будет в дне. Такие некрасивые всякие преломления. Поэтому бутылку я подвинул на самый-самый-самый край. Теперь должно быть все хорошо с этим. Да. Теперь возвращаясь к бликам, то, что я говорил, то, что мы фотографируем, по сути не объект, а все то, что в нем отражается. Если сейчас посмотреть поближе, надо вот еще размыто, сейчас надо Фокус поднастроить. Вот то, что видно, какие-то полосы справа, это все вмятины на софтбоксе. И от них никуда не деться. А еще на бутылке грязь. Вот от нее можно деться. Так вот, чтобы не было вот этих полос софтбоксовых, Наш самый лучший друг в студии для съемки глянцевых объектов – это оргстекло. Молочное, можно матовое, можно глянцевое, в принципе без разницы. дай покажем. Задний, свет. Дай поставим сразу на стойки на наши. Вот с матовыми оно, наоборот, нехорошо работает. С матовыми лучше работают софтбоксы, потому что... Давай, сейчас поближе. Если сделать схему света с оргстеклом и с размытым затухающим бликом... А, мы еще до этого не дошли. Ладно, тогда попозже потом об этом расскажу. Вот, держите. А помоги, подержи с этой стороны Ну надо эту штуку поднять выше а, есть не, ближний в принципе то же самое та же самая схема только Софтбокс ставится не прям перед бутылкой, а за стеклом so. угу. О, давай еще тот наденем узкий. Такой здоровый не нужен. пустить есть есть есть Да, и вот если сейчас посмотреть на блик поближе, то там уже не будет никаких складок, никаких мятин, получается идеальное ровное отражение. Но самое лучшее в оргстекле в его использовании то, что можно создавать кучу разных эффектов например можно сделать затухающий блик который был бы максимально яркий сбоку а потом сходил потихоньку на нет особенно это полезно при съемке ювелирки потому что если снимать ювелирку с софтбоксом то получается пара резких не закрывает софтбокс? Получается, пара резких бликов, остальное все черное. А вот, используя стекло, можно создавать как раз такие красивые затухающие блики разной ширины. Давай. Можно сделать блик, затухающий с обоих сторон. Для этого нужно взять и софтбокс подвинуть чуть чуть дальше сейчас по идее он должен с... потихоньку сходить на нет и справа тоже ну да вот что то такое потом вместо вместо сотбокса можно использовать рефлектор он тоже добавляет всяких интересных эффектов можно добиваться абсолютно разного рисунка. Давай. Еще раз. Почему мы никогда не ставим оргстегло с двух сторон и вообще источники это с двух сторон? Вот здесь, например, если мы сделаем красивый блик с правой стороны и нам все нравится, слева сейчас вылезло отражение того же источника, но некрасивое. Там получается вот какая-то зелень, которая перебивается темными полосками, а если еще слева поставить источник света, то эта штука добавится еще и с правой стороны. В итоге получится, что все там все наслаивается. Получается некрасиво. Поэтому в этом случае самое лучшее, что можно сделать, это три фотографии, каждая с одним источником света. Ну, как минимум три фотографии. Сейчас покажем. На сценарий, сейчас вот то что я говорил про, про то что в глянцевых объектах мы по сути снимаем не сам объект а отражение в нем других объектов что касается прозрачных предметов мы фотографируем пространство за ними. Поэтому если хочется, чтобы бутылка выглядела красиво на просвет и светилась внутри, то нужно сделать этот красивый высвет за бутылкой. Опять же, если просто поставить софтбокс, то получится абсолютно плоская фотография. Ну, кстати, да, наверное, стоит это показать, чтобы понятно было, о чем речь. Это тоже первое, что приходит в голову и кажется наиболее логичным. Взять софтбокс и поставить его за бутылкой. И внезапно получить очень красивое какое-нибудь преломление, переотражение. Нет. А, я выключил, по-моему. Я не выключил. А, да, не работал. Давай. Почему-то не срабатывает. И этот не срабатывает. Еще раз. Есть. это вот то, что можно получить с софтбоксом. Плюс-минус, оно будет то же самое, может быть чуть темнее, чуть светлее, но, в принципе, с софтбоксом за прозрачным объектом получается примерно так. И нас это, конечно, не устраивает. Поэтому берем источник света с рефлектором. Любой стандартный рефлектор 45 градусов, там 35, какие они есть, 75. И ставим его за стеклом на минимальной мощности. И у нас сразу получается красота. А самое главное, что меняя положение рефлектора за стеклом можно опять же добиться... Абсолютно любого рисунка света. Я сейчас возьму источник света в руки и включу пилотный свет, чтобы все видели, как он светит. Так, ярко слишком? Да нет, нормально. Вот. То есть можно, например, его поставить вниз, чтобы он светил как-то вот так. А, я забиваю. Да. А может, так и достаточно, как сейчас? да. Можно ставить его под углом сбоку. Можно ставить его под углом сверху. Можно прямо. Давай еще на разных расстояниях и все это дает абсолютно разный рисунок. Сейчас надо посмотреть какой вариант получился самый лучший и на нем остановиться. Кажется, что-то вот ближе сюда надо сделать. Давай еще одну фотку. Там работа с первым источником света заканчивается теперь надо сделать красивый блик сбоку давай Пример такой. Отлично. И теперь то же самое, только с другой стороны бутылки. Да не давай. В принципе, это работает абсолютно с любым глянцевым и абсолютно с любым прозрачным объектом. По идее, лучше всего, чтобы ничего не таскать, сразу иметь три ора стекла, как можно больше в размера, чтобы одно было сзади, одно сбоку, одно с другого боку и три источника света. Но использовать их по очереди. есть сейчас часто да. и делаем какой-нибудь красивый блик с другой стороны например пошире давай Сейчас справа что-то светит. А, да, да выключи просто. Вот опять же второй источник света включен, сразу появляются какие тут вот эти лишние все преломления, то, что зелень вылазит по бокам. Вот это все не надо. Вот это уже совсем другое дело. Еще поярче чуть-чуть. У нас получилось три идеальных фотки, но каждая с одним из точек... От да, смущает нужную стойку, которая могла, позволила бы пониже опустить. Сейчас это минимальная высота стойки, но в принципе да. Это... Ну давай. Да ладно, бог с ним. А кстати, когда снимаем глянцевые какие-нибудь объекты... Нет, тут будем использовать, что-то все плохо стало. Один из бликов обязательно должен быть резким. Жестким, с одной стороны, как минимум, потому что, например, вот по этой фотке или по предыдущей особо не скажешь, что бутылка глянцевая. Она, скорее, похожа на какой-то матовый пластик. Но чтобы этого ощущения не было, нужно иметь какой-нибудь блик, который был бы жестким. Давай конверсим вот эти три фотографии. Сейчас мы конвертим какие-нибудь три фотографии с тремя разными источниками света. Покажи, какие. Дай по очереди. Так, ну вот это вот на помещение, да? Угу. Mm -hmm. Потом где-то с блик, с другой стороны. Ну да. И на просвет какой-нибудь. А, вы же все видите? образ, какую-нибудь фотографию, чтобы блик был не совсем по центру. Высвет. Высвет, да. Ну, например, такую. И все, сейчас их сконвертим. Откроем в фотошопе. Я покажу один хороший трюк. Все три картинки нужно взять и положить в один файл для начала, да супер, и двум верхним картинкам поменять режим наложения с нормального на такой вот хитрый linear dodge получается, что мы складываем все три источника света, как будто это было бы сразу снято с, одновременно со всеми тремя источниками включенными. <связываем> да, выровнять надо. Один нормальный, один куда-то съехал. Вот. А самое приятное в этом то, что снимая все это по отдельности, можно уже после съемки рулить, по сути, мощностью источников света. То есть, например, вот эта картинка с высветом сзади, можно взять и сделать ее потемнее. Как если бы мы во время съемки уменьшили мощность источников света. А эту картинку взять и, наоборот, сделать посветлее. И, например, как-нибудь еще тонировать. Взять и дернуть красный, к примеру. Красный не очень. Наоборот, можно взять и сделать блик похолоднее. По сути, то же самое, как если бы во время съемки на источник света был бы надет цветной фильтр. А у этого, например, можно изменить прозрачность или теми же кривыми сделать его потемнее. А кроме того, с каждого слоя нужно взять только то, что надо. Например, вот здесь нам нужен только блик справа. Все остальное не нужно. Поэтому тут мы надеваем маску. Сначала красим ее в черный. Ж ты? А потом кисточкой я беру и открываю только нужную область. Оп. запутался в кнопках на маке так вот я на маске и открываю ее только с правой стороны все а то что слева какие-то преломления они как раз не нужны они все уходят Вот на верхнем файле нужен только блик слева. Поэтому я открываю его. Ну и потом еще, наверное, отдельную этикетку стоило бы вырезать. Посмотреть, как было бы лучше всего. Так, что слои не сказать, чтобы сильно выровнены. Поэтому я сейчас... Возьму и воспользуюсь автовыравниванием. Ругается на прозрачность. Еще раз. Да, супер. Почти что. Заодно, кстати, можно и сами блики менять. Если, к примеру, вот этот недостаточно затухает справа, опять же легко взять и на этом слое, поскольку блик отдельно, взять и той же кистью чуть-чуть его подстереть. И получится такой симпатичный, затухающий с обоих сторон блячок. Если бы все было снято сразу, с тремя источниками, то это, конечно, было бы сделать уже нельзя. Вместо того, что все это в отдельных слоях, можем делать абсолютно что захотим. очень сильно различается между тем что я вижу здесь и там но ну, в принципе идея вот какая-то такая ну в принципе наверное и все если есть какие-нибудь еще прозрачные штуки можно было бы попробовать быть, было. Быть, то же самое ну в принципе, в общем, смысл в том, что оргстекло, разные насадки под разными углами. Все это отлично работает с любыми глянцевыми, с любыми прозрачными объектами. И я думаю, да, это все, что мы хотели, в принципе, сказать. Если есть какие-то вопросы, задавайте. И еще, еще что было. Еще мы сказали, что если у вас есть какие-нибудь, например, фотки, не знаю, вам передали? Нет. Вы не очень вам нравится. Вы не знаете, как они сделаны. Что капельки? На всех нужно сразу бутылку забрызгивать. Что? А вот чтобы капли не стекали, нужно пойти в аптеку и купить глицерин. И нет. Залить это в какую-нибудь бутылочку с пульверизатором и где-то на одну треть глицерина добавить две трети воды. Может быть, одну четверть глицерина и три четверти воды. И разбрызгивать. Получаются идеально круглые капли, которые практически не сохнут. Можно хоть даже бутылку на ночь оставить и на следующий день продолжить съемку. Капли остаются ровно там, где были же вчера. Вот. По... Что? Оно портится, как каким-то непонятным, мистическим способом. Любая еда, которая фотографируется, почему-то обычно на нее смотришь, все это кажется очень классно и вкусно, в том числе пиво, и хочется это после съемки съесть или выпить. Но обычно потом такое ощущение возникает, как будто все самое лучшее из объекта уже вытянуто. Еда кажется абсолютно невкусной резиновой. Даже на алкоголь это действует. какие то странным могут. Ну, по крайней мере, на первые бутылки. Потом все хорошо становится. А вы знаете, что если вы эти мороженые? Причем он не в шарике, а такое то в то вот В Макдональдсе мороженое. Что Вот в Макдональдсе мороженое, честно говоря, не знаю, как такое имитировать. Но обычное мороженое, оно легко делается из какой-то. Скатывание. Которыми... Нет, оно оно в самом себе хорошо. Оно тает моментально, еще оно скатывается. Ну, пена вряд ли. Нет, вообще мороженое никогда не снимается, настоящее, но, ну, по крайней мере, я такого не слышал. Да. Пусть, да. Все равно там, если начинаешь класть шарики один на другой, оно тут же тает, скатывается В принципе, в этом просто смысла нету, потому что, не помню, как называется, штука такая есть Для готовки в кондитерке она как что-то среднее между кремом и жиром, такая белая Вот если ее смешать с крахмалом, по-моему, вы интернете легко находится рецепт На английском, если задать поиск Получается по фактуре один в один мороженое. Выглядит неотличимо абсолютно, но зато он абсолютно не тает. И на нем даже посимпатичнее получаются вот эти трыхлости. Вот в принципе, если смешать, наверное, в других немного пропорциях и добавить, что-то там добавляется, такая жидкая штука. Кукурузный общем, сироп. Уже, там как-то все очень свирепо, там специальные люди, там и специальные... Фирменные заменители мороженого есть чуваки, которые находят разные ингредиенты, мешают. Там вообще какое-то творческое дело. Что самое сложное в mm ингредиенте? -hmm. Вообще с ювелиркой очень сложно. Вы несколько, вы сливаете Да, всегда. Нет, я имею в виду, с в принципе не всегда потому что то же самое если ставить сначала один очек света на какую-то там одну грань и если на нее навестись получается уже неважно что остальные части размытые что получается по идее, который ну не всегда который как бы меняет угол расположения оси объектива к матрице, и тогда, соответственно, размазывается резкость. Или да, или другой вариант, только фотографируется кадра 3, от лица там до задней части, и тогда их сливать. Ну, не обязательно, потому что, если на одной грани блик есть, в принципе, то, что там остальные, остальная часть предмета размыта, уже не важно, потому что она просто не нужна. На там, внутреннюю часть отдельно свет уже ставится, и отдельно фокус тогда на нее надо наводить. Но в принципе, да, если недостаточно глубины резкости на одном кадре, то делается только 2-3. но ну, вот благодаря этой функции хитрый автоэлайн вот этот в фотошопе, он какой-то версии, наверное, четвертый появился, с 4. Все это очень быстро потом сливается просто, совмещается, само там увеличивается, уменьшается куда надо. Что вы кладете вверху? Я бы сделала пастолетом пилы. Ее налепляешь, и она иногда не дергается. На что налепляешь? На Наябой пастолет. Есть такая штука, не помню, как она называется. Это такие палочки, вроде как на пластилин похожи, только прозрачная такая белая штука. Отлично клеится. Собираюсь такие комочки. В принципе, вот на нее в магазинах спецэффектов продается. Там же, где кубики, льда акриловые, потом вот эти капли специальные для пива, дым, все вот эти вещи. А вообще, может быть, был вопрос, что мне всегда было интересно, вот такие вещи, вроде бы акрилы стандартные. Какой процент? Знаете, используется визуализация трехмерной, да, потому что, может быть, проще даже и менять там этикетки, например, еще что-то для рекламы, я режу метровое, вижу эти плакаты. Я всегда смотрю и думаю, это интересно интересна визуализация или... потому что фотография я сам вообще не занимаюсь, а визуализация приходится, вот. как, как много из этого действительно приходится фотографировать или же вот сейчас это потихонечку как-то вытесняется. Обычно вообще все фотографируется, что можно сфотографировать, кроме каких-то совсем сложных вещей, типа автомобилей, когда смысла просто нету искать машину, искать павильон, гораздо легче купить модельку за 100 долларов, ее порендерить. А вещи типа бутылок, наоборот, они всегда в доступе. Не, ну они не всегда бывает, что за них вот там все а, а, в шаг. В, шаг. А, в принципе, да, бутылки, они же из стекла. Если сколов каких-то нет, то они, в принципе, наоборот, хорошо реалистично выглядят. Наоборот, в 3D приходится делать дисплейсмент или бамп, как минимум, чтобы вот эти все шероховатости вытащить, чтобы стекло не было совсем уж гладким. Наоборот, приходится имитировать, скорее, натуральное стекло и много времени тратить. Бывает, когда продукт, например, еще не выпущен, а уже рекламу надо делать. Тогда 3D, конечно, но если вот она бутылка готовая, Разведенная, то намного легче снять. Ну и в принципе все любят снимать, потому что у клиента получается меньше потом возможностей парить мозг. Вроде съемка прошла, во время съемки утвердили, ну и все, осталось там чуть доработать и готово. А если в 3D делается, у них сразу еще, во-первых, включается пунктик такой ой, нереалистично, чего они не могут сказать, когда их бутылку реально фотографировали. Поэтому, в принципе, ну так, ну мы, по крайней мере, да никто старается не связываться с моделированием, с рендером лишний раз, если можно сфотографировать. у Фотографируем, собираем в фотошопе. Да, надо специальные источники света. 200 тут не важна, потому что... Экспонирование происходит только во время импульса, вспышек. Вот, и импульс на данный даже если на одной половинке кадров фотографировать и ставить, так, допустим, одну четырех сода, если только пол кадра, то, он то они все равно смазаны, чуть-чуть. Не-не, смотри, он говорит о том, ты можешь хоть на фотоаппарате хоть секунду поставить, хоть две. Понимаешь? Суть не в том. Суть, иногда даже так и делаешь. Суть в том, что экспонируется только в момент, когда происходит вспышка. Вернее, э, э, экспони... время экспонирования – это время вспышки самой. Чем источник сильнее, э, ты накручиваешь, тем он свою мощность реализует за дольший период времени. На самый, если вот маленький ставишь, самый маленький, маленькую мощность источника, это будет самый короткий и -то ну, тогда может что-то вылечить. но тогда свет может быть новая. Вот эти сточки. Это надо характеристики знать. Скорее всего, нет. А какие тогда должны использовать? Короче, это либо есть такие вот студийные, знаешь, мощные генераторы, когда есть отдельная голова, отдельный генератор. Вот он намного мощнее, там, раз в 10, чем этот источник. Соответственно, он на минимальной мощности дает достаточно света, но при этом достаточно коротенький импульс. И вот им можно фоткать. Или есть еще, вот если такие бошки, есть у американцев, Фейнштейн называется, специальный такой вот источник один, у которого очень короткий импульс. Вот, и тогда вот с ним тоже легко делать, потому что он специально под это заточен. Еще есть такая фирма Raylab, это Фотору, по-моему, свой бренд сделал. У них одно время был источник фриз, так называть. Он назывался такой вот, под бренд. Он тоже специально так сделал, он очень короткий импульс. И он, в принципе, тоже более менее справляется. То есть вот такая история. Это где-то длина, должна быть импульса одна 50 или короче секунды. А вот эти источники, скорее всего, они где-то 1, может быть, полуторатысячная секунды. И это все-таки недостаточно. Mm -hmm. Ну как бы чем ярче ставишь, тем его вот, длиннее не пустили. А mm вы -hmm. снимаете цветовой кистью, это Нет, это, короче, вот цветовая кисть, если это такие вот творческие дела. Как бы, это вот... mm -hmm. нет. нет. Нет. Ну, просто таких задач нет. Это, вот... А все, кстати, знают, что такое световая кисть? Mm -hmm. Сейчас, кто не знает, покажем. Mm -hmm. С этими, с, с. Как их? С брызгами есть такая хитрость. То, что мы называем медленные сплэши. Мы очень много делали брызг с источником, где-то одна тысячи секунды была. Если просто брызгать, ну вот как придется, то получается все размытое, некрасивое. Хотя с другой стороны смарт-шар в фотошопе очень много чего решает, но все равно размытое. Но если запускать очень брызг аккуратно и пытаться поймать его в верхней точке, вот когда его запускаешь, из там половник или из чашки, брызг сначала летит вверх, ждет там какое-то время, потом начинает падать вниз. Вот если пытаться его поймать в верхней точке... Через То какое-то время это И вот тогда, как-то вот в этот момент подлавливаешь, да, и что-то там такое есть. Вот чтобы красиво брызги выглядели, нужно, опять же, стекло и сзади него рефлектор. Чтобы был такой красивый высвет, тогда и брызги будут тоже объемные, красивые. Ну, как любой прозрачный объект. А с накаменной вспышкой, в принципе, так делают тоже. И еще делают рефлектор из банки Pringles. Она внутри такая, как софтбокс серебристая если вот эту банку принглс надеть на внешнюю вспышку ее поставить заорк стекло то в принципе да неплохо получается можно так ага. а мы можем показать вот ту картинку где вот с этой скистью где девушка снятая вы показать на новом Да нет, просто на Как ее на весь экран? Должно работать. Должно работать. Yes. Ну вот что-то он использовал Какой-то источник света Который давал много-много Таких вот тоненьких лучиков Ну и просто вот водил по лицу модели вот. Но весь секрет в том, что именно он использовал Этого, конечно, уже не узнать Если у него не спросить Всем-то еды хорошо помогает если еду просто при солнечном свете фотографировать получается натурально но некрасиво а если совмещать может получиться очень неплохо особенно если в интерьере ставить свет много источников чтобы осветить одновременно стол там например стулья с едой на столе все это очень сложно лучше использовать естественно свет как он из окон идет если, например, слишком яркое солнце, тогда можно закрыть окна чем-нибудь рассеивающим. Ну, там, не знаю, белыми тряпками. И еще добавить какой-нибудь искусственный свет, софтбоксовый. Тогда на еде получать красивый блики, на море продуктах особенно. Там креветок, если их побрызгать чуть водой, чтобы они были поглянцевей, И софтбокс использовать, вот как этот. Он тогда дает такие красивые, как раз, везде блики. Ну, а солнечный свет в натуральности добавляет. Вот солнце, солнце. <свеческая> на <свеческая> Иногда нужен солнечный свет, но его намного лучше получается просто имитировать в студии, опять же. Чем? Насадками у Илен Хрома есть, например, такая штука, называется зум спот 13 35 или что-то такое по по градусам который может дать пучка света от 13 до там скольки то он дает такой направленный свет практически не расходящийся и выглядит как солнечный свет в итоге Это штука? Ну, достаточно да где-то там такая вот в диаметре такая длинная металлическая тяжелая с линзами внутри их там по-разному двигаешь, он может делать мягче, жестче свет. Но опять же, получается, в студии, вне зависимости от времени суток, чего, там, да, всегда вот есть вот, солнечный свет. Да, кроме своей предсказуемости, ты никогда не, ну, не можешь предугадать. Особенно, если вот, ну, здесь про творчество всем говорит, там люди на то снимают. Вот человеку там захотелось снять, он такой опытом, у него все готово, вот свет там подходящий, да, из окна. С диффузором, не с диффузором, там, как он хотел, поэкспериментировал, все. Когда идет речь о рекламной съемке, ты, вот, ну, например, у нас был случай, да, мы ну, там, для, для Трансайра, который я сейчас почила. А, ну, давай. Вообще Вот, снимали там, была съемка в самолете, да? То есть, по идее, ты должен использовать свет, который из иллюминаторов идет. Но ты не знаешь, во-первых, какая будет погода в данный момент. Потому что у нас, как бы, погода такая, что две трети – это, ну, как бы, Его просто не хватит. Там, знаешь, была речь о том, что киношный свет хотели привозить даже. То есть киношный свет, он постоянный, да? Там просто очень мощные источники света. Там вот такие вот хреновины, да? Приходилось бы там их притаскивать, поднимать на высоту иллюминаторов самолета и светить. Это очень дорого все. Там, безумно дорого потому что тащит в аэропорт это куча оборудования генераторы, там поднимать это как-то на высоту там отдельно вот, вот это знаешь, а, а рассчитывать на солнечный свет нельзя потому что во первых мы вот приехали на съемку конкретно да? он есть пока собирались там набежала тучка, пока что-то еще там съемка длинная солнце ушло в другую сторону самолет повернуть Boeing 777 невозможно Понимаешь, ты не можешь сказать техником чуваки, поверните мне самолет. Нереально. Вот. Ну, в итоге мы там решение придумали другое. Мы светили источниками света в иллюминатор, вот в эту область, которая вот, рядом с пассажиром. Да? А отраженный он уже светил на пассажиров, И в принципе, как бы, мы имитировали его. То есть вот он солнечный свет. Да? А рассчитывать на настоящий он, он просто нельзя. Так что он, в принципе, хорош, ну, блин, кроме того, что вот он не предсказуемый, и в коммерческих делах ему ну, на него рассчитывать трудно вообще. То есть какой-то, если фэшн даже, например, там, ну, где более свободное, там, у тебя какой-то там есть простор для решений, фантазий, там, а, ну фиг с ним, там, чуть пасмурный, чуть. Если у тебя конкретный бриф, вот, по рекламной съемке, то, ну, тут не, нельзя решить, что придумать с искусственностью этого прибора. Ну да, там на скетче может быть, что солнце светит именно с этой стороны, тень падает в эту сторону, она такой-то длины, чтобы там по массам все хорошо выглядело. И получается, что приходится менять положение солнца. А это как раз вот можно делать всякими насадками, выше, ниже, там как хочешь. Ну просто физически разница в том, что как бы лучи солнца, они параллельны, да, из-за этого блики получаются там жесткие. Вот тот прибор, который я говорил, он как раз формирует вот спот, пучок такой, ну там в 3D тоже есть такие варианты света, там есть такой расходится, да, он тут дает такой прямой, он имитирует солнечный свет, пожалуйста. Кстати, да, в чем вообще фишка солнечного света? Оно так далеко от нас находится, солнце, что до нас долетает ну там какая-то... Узкий пучок миллионные паралит. доли процента расхождения между вот, лучами, поэтому тени от нескольких объектов, стоящих рядом, они все параллельны друг другу. А если, например, рефлектор использовать как, ну вот стеклом стоял, поставить три объекта там четыре, а за ними этот рефлектор, то тени все вот так вот в разные стороны разойдутся, как от лампочки Ильича, от солнца они все будут параллельно. Вот как раз всякие эти хитрые насадки, они создают такие направленные лучи.